Итак, второй способ. Что же дает подключение нашего смартфона к телевизору? Первое и самое главное, это, конечно же, великолепные возможности просмотра мультимедийных ваших файлов на большом экране. То есть, в кругу друзей вы можете показать фотографии, можете показать видео с отдыха, там, с прогулки, любое видео свое. Вот. Для того, чтобы подключить телефон к телевизору, и существует несколько разных способов. Сегодня хотелось бы э, рассмотреть способ, так называемый HDMI-способ подключения. HDMI-способ, начнем с самого важного. HDMI-способ подключения подразумевает, что будет использоваться micro-USB Type-C кабель, на HDMI Начнем с самого простого Шнур HDMI обязательно включается в устройство Подсоединяет провода Теперь включаем телефон и телевизор Далее открываем настройки ТВ С помощью пульта выбираем трансляция по HDMI Готово Если все сделали правильно То изображение у вас с экрана смартфона Будет передаваться и транслироваться на телевизоре Вот Видео не появилось, значит причина в самом смартфоне. Обычно все, все настраивается автоматически, но может потребоваться и ручная настройка. Ищем на экране иконку настройки, затем входим, открываем раздел «HDMI, HDMI формат» предлагаем выбрать частоту обновлений и разрешение изображения выбираем параметры соответствующие телевизору поскольку при завышенных опциях будет некорректная работа при воспроизведении опять же здесь используются различные технологии передачи данных и в основном это активные переходники. Для этого нужно будет купить активный переходник на AliExpress, который имеет питание, скажем так. Не MLH переходник. Если ваш телефон, конечно, поддерживает эту технологию, то вам намного проще. Если не поддерживает, то нужен будет переходник, который э, активный. Вот, у которого есть USB-выходы. Вот. Далее э, вы подключаете его к смартфону. К выключенному смартфону и к выключенному телевизору. После чего вы включаете и смартфон, и телевизор. И автоматически должно все у вас завестись. Если не завелось, ну смотрите предыдущие видео. Ищите другой способ для того, чтобы подключить ваш телефон к вашему телевизору. Всем пока. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Оставляем комментарии.